Утро, 17 число Местное время 6 часов По-моему, сейчас, секундочку 6 часов 35 минут Мы только что научились включать Оказывается, включаются они Неизвестно как, вот этой штукой Которая крутится о, о как о как, о как, о как, о как. О как, А мы вчера долго думали. Завтрак в Нью-Йоркском отеле. Как называется-то? Во. Хэмптон Инн. Ну что, жилой поселок небольшой, американский, перед гостиницей. Так, это наша гостиница. Мы на первом этаже, правда, живем, но это ничего страшного. Еще один отель какой-то. Небольшая прогулка перед посещением Нью-Йорка. 10 собраний, сейчас время э, где-то минут 29 Пойдем дальше. Белки, говорят, бегают, да? Сори, сори, сори, сори, белка. Белка. бегают по улицам прям там да. отель Вон домик сейчас белка забежала черная, да, да. пошли черный вокруг как классная машинка около пожарной части Это школа американская. Ухоженная дорога, игровые площадки. Район черный, но учатся наверное все одинаково. Возможно, это часовня какая-то зернайку открыется хил неизвестно что это такое ну, а, там же тоже несколько течений черный пошел на работу нет ничего ну очень красивые газоны чисто очень Где? Он белка где-то там на дереве сидит. Но район все равно по-прежнему черный. Ну это вот наш отель, по-моему. Залезла? Вот этот вот, да? Да, симпатичный. Русский водитель Саша. 100 долларов. Экскурсия часовая по Нью-Йорку. Поставил... Вот тут в таком же субурбании мы сейчас едем. Можете, на ну, ну, Нью-Йорке да. А потом все начинают страдать. Да, да, нет не, не океан. Залив нет. Залив как-то. Ну залив. Это мы есть океан. Театр какой-то. Метро. О, сверху метро. Станция Брайтон Бич. Метро. Магазин. Магазин какой-то. Той стороне ресторан сейчас я туда тоже иду наш автобус сейчас тоже туда подъедет счетчики какие-то цифры на них я сейчас покажу О, на этом столько парковаться так это что набережная атлантического океана да Атлантика. Не обязательно надо ноги помочить. выход из океана Атлантика <связывая> туда можно тоже взять немножко давай давай и куда же сейчас пойдет этот молодой человек а поедет он на Манхэттен <связывая> ну что водичка солененькая очень теплая очень жарко вы купаться, что ли? А? Нет. Это наш автобус. Это школьные автобусы. Кинулись ноги, звонит Сейчас мы стоем. Да, ну, это самопалка, бывает, что они. Как... Ну, конечно, это было все лишь шутка. Успевают тебя настраивать Да, успевают, да. Чуть мне так дуда. Как да. катомная идет. Ну а что нужно знать? Правда, что надо будет работать. Что нужно сдать? А, Деньги, ну, ну, понятно, потому, что что да нет, ну вообще, основные не сразу. Деньги-то не да понятно. Схоже себя лично продает. Это такая. 7 долларов в час платили, елки-балки. Мебель, это сказать. ну, Все здесь люди часто переезжают, спят на место. Это про это он бы чуть приезжает. То мало по цене, то работа, то есть. Ну и переезжают постоянно. Ту машину. Первую. Нет, вторая была. Первая была дешевле. Я еду а на ней месяц. Слушай, за два года Асимблоров насыпал все еще на один раз. А не Местер. Местер. Так, У нас, топок, здесь все. У нас застраховаться, но есть фуга, Тем для Те времена, когда мне Да. Дали или не Нет, Меня да, да, брали не за 300-300 у меня... Ну, так, что я как раз вечером работал но, в харт-сервисе а, Утром в я в машине пошла, там старая машина, еще рулет. А я пошел с выпал, посмотреть, Чего в той момент. Так и ключи и тату до сих пор не ждут. А Ну фулкаверс не обязательно, фулкаверс тоже скидываю неприятно, потому что первый раз тебе поддят, как бы не виноват, да? Ну да, то есть тебе вернут стоимость а -а -а. машины, но придет время, придет время, Опять же разлучится, это будет. средний Поднять на Это все Брайтон Бич идет, да? Да. Это весь Брайтон Бич.